бомбардировщик ту-22 и м3 показали с новейшей крылатой ракеты их а32 российская минобороны опубликовала фотографии дальних бомбардировщиков ту-22 и м3 с новой крылатой ракеты а32 самолеты развернули на сирийской авиабазе Хмеймим. как сообщил официальный печатный орган российского правительства минобороны опубликовала первые фотографии дальних бомбардировщиков ту-22 м3 красные бортовые номера 16 и 50. С новой крылатой ракетой Х-32 на внешней подвеске самолеты показали в сюжете, посвященном инспекции министром обороны Сергеем Шойгу сирийской авиабазы Хмеймим. Х-32 создали как замену для советской крылатой ракеты Х-22. Де-факто, речь идет о ее глубокой модернизации. Несмотря на внешнее сходство, у изделий есть веские различия. Известно, что Х-32 снабдили более мощным двигателем, а за счет меньшей по объему боевой части увеличили запас топлива. Кроме того, создатели установили новую помехозащищенную систему наведения и нерциальную радиолокационную с радиокоррекцией и привязкой к рельефу местности. По информации из открытых источников, ракета имеет дальность до тысячи км а ее скорость составляет от 4 до 5,4 тысячи километров в час. х 32 получила повышенные возможности прорыва противоракетной обороны, в частности, речь идет об американской системе Эгис. Многочастотный радар в головке самонаведения ракеты устойчив к помехам систем радиоэлектронной борьбы. На завершающем участке х 32 атакует цель в крутом пикировании, что затрудняет ее перехват. Ту-22 м Советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, оснащенный крылом изменяемой стреловидности. Ту-22М совершил первый полет 30 августа 1969 года. В 1983 начали эксплуатировать Ту-22М3, модифицированную версию Ту-22М2, получившую новые двигатели Нг-25. 16 августа 2018 года на Казанском авиазаводе имени Горбунова провели выкатку первого модернизированного образца Ту-22М3ЭМ. Крылатая ракета х 32 стала основой его вооружения. Напомним, 12 января состоялось знаковое для российского авиастроения событие, в небо подняли новый бомбардировщик Ту-160ЭМ. Хотя машину трудно внешне отличить от ранее построенных образцов она получила принципиально иную электронную начинку, что позволило резко повысить ее боевые возможности. В будущем российские воздушно-космические силы получат еще более современный стратегический бомбардировщик нового поколения, создаваемый по программе ПАГДА. В прошлом году источник та в авиастроении сообщил, что первый образец машины могут создать уже к 2023 году. Всем спасибо за просмотр.